Че плачешь? Кис, я купила гель для душа. И что? А у меня ванна. Пипец. все жесть. Сука, да где это? будет? Я вообще не понимаю. Я все указала. ее подъезд указала. Я адрес указала. Где ты ходишь? Такой придурочный вообще не могу. Он придет. Я ему сейчас все обрызгаю. Сука, я вот Здравствуйте, извините за опоздание. Да ничего страшного. Вы не сердитесь? Нет, нет, все нормально. спасибо. До свидания. Сука, Фарин, хочешь, ты тут этот мусор за собой раскидываешь? Иди причиши свой топик, блядь. Зая, я подумала, мы слишком много времени проводим в гаджетах. Давай хотя бы один час в день откладывать телефоны и просто общаться. Прикольная идея. Давай. Ну, какая же ты, ты тупая, ты, ты, ты, да, господи, как я вообще хватит. обратил на тебя внимание? Да я с тобой встречаться на начала? Да ты просто конченый. Ну вот, Понял. я и моюсь, и стираю, и отдыхаю. А говорят, люди не могут делать много дел одновременно. Какой вред. Так, и что, и что? Ничего, я вам говорю, какой а. раз я буду вам приносить продукты, будем за вами ухаживать, Марина Михайловна, не снимайте меня. Ага. А вы просто квартиру на нас переписывайте, на нашу компанию. Ага, дед, что скажешь? В очередь вам, вставай. Какую нахрен еще очередь? В живую, блядь, вставай, очередь. Во, старе. важнее всего, ага. погода в дону, да. а все а. зачем всю. Ладно, а я тебе со мной приеду ты... Ты... А все, что кроме а -а -а. Карин, как настроение? Love... Карин <свят> Тихо, тихо, тихо. Ты чего? тихо От кого мы прячемся? Я не хочу, чтобы меня мой парень нашел Я твой парень, Карин Не, все-таки я ее врачу-то покажу. No а давай деда разбудим в костюме ангела и демона. Давай. Ой! Кретины! 85 лет был еще такой молодой! Разово не! Чертилы! Это, кстати, все он придумал. Карина, а ты не против, что я с твоим бывшим общаюсь? Да нет, мне вообще пофигу уже. А вот он идет. Привет. <свят> Привет. Что-нибудь будешь? Чай, кофе? Пошел нахуй. Буду чай. Представляешь, чай закончился. Ну тогда кофе. М -м -м, кофе тоже закончился. Остался только пошел нахуй. <свят> Ваш заказ. Фарида? Да блин, у меня виза в Дубае закончилась. Вот подрабатываю. Говорит, ты дура? В Дубае не нужна виза. Карина, ты лучше. Блин, все, я пойду вольняюсь на какую-то работу. У меня же в арабчике. <связать> <связать> Дим, короче, мы больше не можем с тобой общаться, потому что мой парень думает, что мы можем переспать. Да ну, это бред да, да это вообще невозможно. Да это, блин, это просто невообразимо. Да это исключено. Ну. Но... Такого быть просто не может. Все отсюда, все отсюда. Ну вот, ну хуя ты с ней встречаешься? Она же ебанутая. Хуй Зай, а вот это твой зверек, украшенный? крашеный? Сама ты мышь крашеная. Это вообще-то натуральная розовая норка. Она такой родилась, а не покрасилась. А я свою норку покрасила. Че ты пиздишь, что я нет норки? Зай, у всех у нас есть норки. Фу, дура. Подождите, тут еще два бургера должны быть. Какие два бургера? С мясом. Девушка, если вы забыли в своем заказе упомянуть эти два продукта, то я здесь не виновата. Так вот, они есть. Есть. На жопе шерсть. Все, жрите, что дают. До свидания. Карин, нет. Хасл, ну пожалуйста, ну этот тренд сейчас все снимают. Я не буду этого делать. Шакира, Шакира, Шакира, ля стул. Вау. Хаса, спасибо большое. иди ты нахуй. Спасибо. Маша, у меня реально бабки заканчиваются. Мне даже жить не на что. Не то, что даже там. Вообще, как ужас. Ну, найди какую-нибудь подработку, я не знаю. Листовки пойди раздавай. О, есть одна идейка. Алё, Макс, привет, слушай, я тут подумала, а давай опять начнем встречаться. Есть бабки, все, нормально. Перед вами выступает квартет «Три яйца». Карин, так нихуя не заработаем на концертах. Хасл, да ты чего? Она знаешь, как на корпоративы будут заказывать? Бабки будем гребсти. Я что-то не уверен в успехе. А мне нравится. Продолжай. Девчонки, может, что-нибудь придумаем? Может, вы у нас останетесь? И потратимся? Вообще нет. Я согласна. Только за деньги. Ну, может, покушать закажем. Фильм посмотрим. И потратимся. Но если только вкусные и побольше. Да-да-да, я согласна. И а деньги? Пацаны, я умею гадать по рукам. Дайте мне ваши ладони. И что нас ждет в будущем? Я не знаю, что вас ждет в будущем, но у него самый маленький член. Это неправда. Она врет. Угу. Да. Зая, я подумала, мы слишком много времени проводим в гаджетах. Давай хотя бы один час в день откладывать телефоны и просто общаться. Прикольная идея, давай. Да как ну, какая вообще, ты тупая, же ты тупая, Господи, ты, господи как я, я вообще обратил на тебя да внимание? Нагревай, это начала? надо. Это да надо, ты просто конченый. Брак. Что? Ничего, зай, скушай шоколадку. Брак. Что? Ничего, зай, скушай шоколадку. Брак. Что? А ничего, зай, скушай шоколадку. Любимый, скушай шоколадку? Зай, я тут подумал, нам надо пожениться. Она меня укусила! Теперь понятно, Дима, почему мы не можем кошку завести? Пиздец, у вас семейка странная. Ладно, я домой пошел. Хар, спасибо! Ты что кусаешь? А ты что, блядь, вот эту куску-куску надо? Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Карин, я тут подумала. Давай опять встречаться! Да! Shit, yeah, Диман, я вот смотрю, вы уже с Кариной месяц не ссорились. Как тебе это удается? <свист> ну... Дим, вот я сколько раз тебя просила. Ну вот... Чего говоришь? Уже ничего. Кстати, когда... Зая, расскажи про бывшего. Ой, да зачем прошлое вспоминать? Ну, расскажи, интересно. Козел, абьюзер, денег не зарабатывал, секс никакущий. Я не могу, я люблю его, я соскучилась. Я не могу без него, давай позвоним ему. Представляешь, меня остановил гаишник. За что? Я пересекла две сплошные. И что? Но он говорит, отдайте ваши права. А ты? А я ему сказала, я не могу отдать их. Это подарок. Все правильно. Конечно. <связывается> <связывается> Подарки не передали yeah, bitch, Зай, все-таки я пришла к выводу, что я звезда. Почему? Потому что если бы я была планетой, у меня был бы спутник. Киста еще не удалилась из цитатника ВК? Нет. <связывается> Случилось. Праздники закончились, работа, я ничего не успеваю, дела, дела, дела. Какая работа, Карин? Ты не работаешь. Фу, сука, я забыла. Какая в жопу работа. Можно просто сделать так, как я прошу, пожалуйста. Да, я сейчас к вам еду. Хотя... Извините, а можно поменять адрес? Да, конечно. Ой. привет, Привет, привет дорогая! Ну, как всегда, деловая колбаса. Да, бабуль, да просто столько работы, столько перелетов. Я еще этот ремонт затеяла. Эти рабочие вообще без меня ничего не могут. Главное, не волнуйся. И ремонт когда-нибудь закончится. Будь спокойно. «Ба, ты что хромаешь?» Да потянула немножко, не расстраивайся. Все пройдет. Вот как ты всегда так просто относишься ко всем проблемам. Я тебе расскажу одну маленькую притчу. Была гора, на которой была написана какая-то надпись. И каждый, проходя, останавливался и читал ее. Но каждый реагировал по-своему. Богатый расстраивался, бедный становился счастливым. А влюбленная пара стало ценить еще больше каждую минуту, проведенную вместе. И что это за надпись? Все временно в нашей жизни. Да. Карина Вадимовна, мы в итоге серую плитку оставляем или голубую? А знаете что? Ставьте любую. Все равно ее когда-нибудь менять. Себя снимать не надо. Как я подарил. Кис, ну ты же не хочешь, чтобы сглазили нашу любовь. Снимай меня, Масюсь. Марукия. Криминал. Мафия.